Вся Казань закружилась в танце. В кремле исполнили вальс победы. Униклиника Казанского университета заняла первое место за высококлассное оказание помощи. КФУ исследуют останки из безымянных захоронений. Всем привет! В эфире универ а в студии Зарина Ахмадулина. В Министерстве образования и науки Республики Татарстан состоялась торжественная церемония вручения сертификатов победителям конкурса на соискание грантов президента Российской Федерации. Получателями грантов стали 13 представителей ведущих организаций научно-образовательного комплекса региона, Пять из них – молодые ученые КФУ. В частности, были отмечены научные проекты Айрата Камлудинова, Ксении Королевой, Ларомана Лавренова, Альберта Ризванова и Гульнур Фахролиной. Гранты присуждаются в рамках реализации указа президента Российской Федерации в размере 600 тысяч рублей молодым ученым-кандидатам наук и 1 миллион рублей молодым ученым-докторам наук. В едином танце закружились сегодня сотни человек в Казани. В Кремле исполнили вальс Победы. Кто вышел танцевать, увидела Елизавета Никитина. Несмотря на холодную и ветреную погоду, сотни ребят собрались на площади перед мечетью Кулшариф. Именно здесь прошел ежегодный республиканский массовый флешмоб вальс Победы под живую музыку. Я искренне всех нас поздравляю с этим наступающим великим праздником, праздником Победы. Я как внук участника Великой Отечественной войны желаю вам всем, вашим родителям, вашим бабушкам, дедушкам и вам здоровья, счастья, мирного неба. Давайте, ребята, помните этот праздник и вам огромное спасибо за то, что вы откликнулись на этом мероприятии, события. Это очень важно и для нас. Для вас. Несколько недель подготовки, репетиции и генеральный прогон уже на самой площадке. Все это для того, чтобы пару минут танцевать тот самый вальс победы. Участниками мероприятия стали 300 волонтеров, это 150 пар. Школьники студенты-активисты добровольческих патриотических отрядов исполнили танец в память о подвиге советского народа. От Казанского федерального университета участие приняли две пары. У нас было несколько репетиций, чтобы все это выучить, чтобы выстроиться правильно по линиям. Все-таки это довольно нелегко взять и научить более 200 человек э, танцевать синхронно одни и те же движения. Сложность была в том, чтобы не касаться друг друга, это во-первых, ну не наступать на ноги и тому подобное. И собрать весь коллектив. Зрителями импровизированного концерта стали случайные прохожие-туристы. Следом за вальсом победы состоялся флешмоб «Мы помним». Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс. Гинекологическое отделение университетской клиники КФУ признано лучшим по версии Марс. Подробнее смотрите в сюжете нашего корреспондента.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 бойцов то можно по ДНК соответственно если есть живые родственники да соответственно можно провести спокойно скажем так генетическое опознание вот и уже спокойно с честью с почестями с доблестью перезахоронить.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 о том, какой вклад внес Казанский федеральный университет в победу, далее в сюжете. 1941 год. Самое начало Великой Отечественной войны. В Казань в срочном порядке эвакуировали Академию наук СССР. Перед Казанским университетом, в том числе принявшим столичных академиков, поставили задачу направить все усилия на военные нужды страны. На этом фоне одним из наиболее ярких открытий становится разработка твердого топлива для реактивной артиллерийской установки «Катюша» профессором Юлием Харитоном. Профессор Харитон, специалист по теории взрывчатых веществ, был учеником выдающихся мировых физиков Резерфорда, Иофия и других. После эвакуации Института химической физики из Ленинграда в Казань он переживал исследование по созданию ядерного оружия и занялся проблемами горения и детонации пороха в снарядах. В 1943 году ракетные установки Катюша начали использовать именно эти снаряды. Катюши не обладали высокой точностью, но накрывали сразу большую площадь. Здесь и сыграла свою роль модернизация осколочно-фугасных снарядов Юлия Харитона. Профессор смог соблюсти баланс поражающей силы между возникающим взрывным эффектом и количеством осколков, что позволило советской военной промышленности выбиться в лидеры на мировой арене. Веста Хобер, Универньюз. 9 мая на центральных улицах Казани состоится шествие бессмертного полка. К традиционной акции, посвященной Дню Победы, присоединится и Казанский федеральный университет. Сбор участников акции от Казанского федерального университета начнется в 15.00 перед КСК КФУ «Уникс». На этом все. В студии была Зарина Ахмадулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!